Всем привет дорогие друзья и вы на канале Крафтонгеймс и сегодня мы поиграем в игру Грэнни и посоветовала одна из подписчиц чтобы я в нее поиграл и я знаю эту серию игр но играл я только в в во вторую часть кажется да и то только когда она вышла и не прошел ее. Только так мельком поиграл. И все. В первую я даже не заходил и не смотрел никакие ролики. Не знаю почему. Не потому что мне было страшно, а интересно, скорее. Ну, теперь мне вот рассказали. Вот поиграй. Ну, я вот и решил снять. Управление я знаю. Так, ч ⁇ Лифт... His House. Uh, выйди из дома или уйди. Так. Так. Кажется, меня обманули. Нет, не обманули. Какого хрена сейчас произошло? Может мне кто-нибудь объяснить вы? Отгадываться сзади. Это, блин, очень нехорошо. Ай, Хейф Тулис Так. Ай. I... Five days, пятый день, так, шкафчик, угу. так, лям-блям-блям-блям. По идее, она сейчас не должна меня достать, да? Да, это типа... Фух. Так... Я как бы должен выйти из дома, но я из комнаты выйти не могу, как я из дома выйду. Так, из комнаты вышел. А дальше боюсь, честно. Что такое, я не понял. Это, это какая-то мистика просто, она сзади появляется. Я не могу так... и ее сюда, чтобы она побегала немного. Не паячься. Я найду тебя, Сказала эта тварь и ушла. был выходить Хорошо и спрятаться успел Страшно, очень страшно. <свы> Сидим. Не видишь ты меня? Вот обманывает, пугает. Мне не страшно, мне не страшно только когда она очень рядом и ну собственно вот последний день нам Хана Вышла она, тварь, а? театр. А вот и одна из концовок. Блин. <сосвязь> <сосвязь> Не надо. наконец-то закончилось всем спасибо за просмотр если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал жмякайте в колокольчик чтобы не пропустить следующие видео Но до встречи следующей серии всем пока пока